салют ура наконец-то погнали на рыбалку причем не только на рыбалку а на рыбалку с ночевкой сейчас я э, заеду по быстренькому за батей заберем батю заберем все вещи э, с Насти у меня там конечно не разберих полная, еще прошлого сезона не разбирал но ну, на месте будем разбираться так что погнали будет интересно Так, сейчас промерим глубину. Попробую найти какие-нибудь интересные местечки. Мы будем кидать он туда. деревца Красота. Пойдем делать первый заброс. Ой, красота, вот какая лепота. Праздник, вот засадил-то. Молодец Так ну что, червячка для начала? Просто червячка. О, какие хорошие жирники. Сел сто двадцать. Ну все, теперь надо какой-нибудь. Финализатор поставить, чтобы не утащил он, на всякий случай. Значит, поставим вот такое вот чудо инженерной китайской мысли. Простой, Простой как 5 копеек. Что, ребят у нас сегодня не только рыбалка а открытие сезона шашлыка наконец-то сегодня будем открывать и я замарину ай шашлык. по-простому маринад самый простой Марионат, как я говорил, самый простой. Это значит соль. Самое главное, сухое красное вино. Да, сухое. И активненько все это. Ух ты, -мо! Все через край. Все помешаем хорошенько. Значит, чем больше будем мешать, тем вкуснее будет. Это даже не просто перемешивание ингредиентов. Это скорее такое массирование мяса, чтобы оно лучше впитывало ароматы. М -м -м. Да, и еще. Как мы любому мясу, которое будем жарить, необходимо масло подсолнечное, чтобы не подгорало. Чуть-чуть. Говорил про мешание массирования мяса до появления такой характерной слизи. Если нет, то как обычно. Вот здесь этот вопрос тоже актуальный. Чем лучше мы это массируем, тем вкуснее это будет. Все, оставляем мариноваться на пару часиков. Все закинули, не очень клюет. Давайте-ка чаек поставим. Раз. Два. И тряс. Закипело. Закипело. Да Hello Я иду пробовать другое место Нет Что ты спрашиваешь-то Не знаю Никак все не получается Тоже тишина со мной это не везет. Если я еду, это все, капец. <реш> Лучше со мной не ездить. Так вот, собственно, что такое не клюет и как с этим бороться? Непонятно? Кроме того, что нужно пойти и пожарить шашлыка. И запить это прекрасным, красным, красным, прекрасным сухим вином. Ну, вот пока нашел какое-то такое перспективное местечко. Попробовать хоть на поплавок, на червя. А вдруг здесь что-то клюнет. Уж не знаю, может быть здесь. Это буквально там в 30 метрах от нас. Оставить удочку с сигнализатором. Пусть стоит. Если что-то клюнет, то услышим. кто-то лазит. Но, красота зато. Ой, красота. Так, поставимка пока. Я думаю, где-то здесь палатку. По пока у нас костер горит. 그렇다. Я спать сейчас пару-тройку часов посплю до когда рассвет начнется встану учет ну, пока ничего хорошего в общем закинулись сидели сидели ловили ловили не клюет не клюет а потом бац и опять не клюет В общем, поймал я карачка и платвичку с ладошку и все и тишина. Ну, рыб плескается, видно, но что-то не хочет клеваться. На все пока пробовали. Пока ничего. Вот, ну, сейчас отдохну немножечко и продолжим нашу рыбалку. Все. Ну вот, ребят. Не удалось сомкнуть глаз этой ночью. Ор. Вы можете слышать, ор стоял жутчайший. Птицы, выдры и все остальное, вся остальная живность. Вот. Из нового, в принципе, ничего такого не было ночью. Единственное, что у бати утащила удочку, поплывочку встали, удочки нет. Вот, как-то так. А что ловим дальше, посмотрим. Так, решил я, ребята, щуку, что ли, половить, попробовать. Не клюет никак, не хочет ни карась. Как поймал одну половичку одного карасика вчерашним вечером, так и все. Погода чудная, что это рыбе надо? Будем пробовать. Одного щуренка поймал. все ну хоть что-то <свист> ты дыщ -ды и пока больше не хочет. так ну все еще последний раз еще кидаю тут в одно местечко затончик и поедем отсюда обратно поплавок нас выловить так что здесь болото на базу Делик зажигаем маслица помидорки чуть-чуть мы накроем вот так вот Оп, и все пойдем посмотрим пока что у нас тут делается что-то по-моему здесь у нас мне кажется есть тут оку ну, ничего такой ну ты друг товарищ съел о какой красавчик Ну вот, наконец-то закончилась наша эпопея рыбательская Приехал я домой Сейчас буду разгружаться, разбираться Отлично отдохнул Так себе порыбачил Но самое главное отдых Открыли шашлычный сезон Вот Все было прекрасно И всем до новых встреч И всем пока-пока И удачи на рыбалках И клевых рыбалок